Рассмотрим теперь Sandboxy и Sandboxy IE. Это отличная песочница, которую я рекомендую под Windows. Это условно-бесплатная программа. Бесплатная версия достает некоторых возможностей, которые есть в платной версии. И после 30 дней использования, бесплатная версия начинает показывать напоминания об обновлении до платной версии но при этом остается в рабочем состоянии. Недостающие возможности включает в себя автоматический запуск программ под контролем сандбокси, даже если они не запускаются напрямую через эту песочницу. Это довольно полезная функция, и возможно она вам понадобится. Программы могут принуждаться к запуску в песочнице или по имени, или по директории. Другой недостающей функцией является запуск программ в более чем одной песочнице одновременно, что, опять же, может пригодиться. Стоимость вы видите на экране. Сэндбокси очень проста в использовании, прямо из коробки. Но если вы хотите извлечь максимум из нее, то вам потребуется потратить немного времени на ее настройку и разобраться, какие возможности предлагаются, чтобы настроить их под свои нужды. Просто скачайте ее, как обычно, и установите. Это обычная, простая установка под Windows. Либо вы можете использовать менеджер пакетов в Chocolate под Windows и Choco для ее установки. Давайте поищем сэндбокси. Видим, что доступны две версии. Одна из них для установки. Устанавливается. Скачивается. Готово. Установлено. Ищем через поиск. Вот так она выглядит. Сразу же появляется окно с вопросом, хочу ли я применить параметры конфигурации, которые позволяют улучшить совместимость с этими приложениями. Речь здесь идет о службе лицензирования Windows и Office. В общем, вы можете разобраться, нужно ли вам это делать или нет. Ну, я нажимаю «Да». Меня это устраивает. Да вам несколько советов по сэндбоксе. В правом нижнем углу видим кнопку песочницы, правой кнопкой мышки по ней. Идем в контекстное меню. Здесь показываются имеющиеся у вас песочницы. На данный момент это лишь песочница по умолчанию, которая поставляется на момент установки. В следующем меню вы можете запустить все эти вещи внутри песочницы. Ваш браузер по умолчанию, почтовый клиент. Вы можете запустить любую программу через песочницу, через стартовое меню. Или через проводник Windows. Способ, который я обычно использую для запуска программ, правой кнопкой мышки, запуск песочницы. И затем у вас будет на выбор, какую песочницу использовать. В разных песочницах могут быть разные настройки. И сейчас я могу выбрать дефолтовую песочницу или запуск вне песочницы. Разумеется, я хочу запустить Firefox песочницы по умолчанию. И я не хочу запускать его от имени администратора. Firefox запустился внутри дефолтной песочницы. И вы можете определить, что он в песочнице по желтой рамке вокруг него. Теперь он защищен дефолтной песочницей, и мы видим, что эта иконка изменилась. В ней появились красные точки. Они означают, что используется песочница. И если нажать правой кнопкой мышки по иконке «Еще раз», нажать «Показать окно», мы увидим песочницу и программы, которые в ней запущены. Внутри нее, как видно, Firefox, и сопутствующие процессы, в которых нуждается сама песочница. И теперь я могу настроить эту дефолтную песочницу или песочницы, которые я собираюсь использовать. Иду в меню «Настройки песочницы». Убедитесь, что обе эти галочки проставлены так, чтобы вы могли видеть рамку вокруг окон. Потому что иначе вы можете случайно посчитать, что запустили что-либо в песочнице, а на деле окажется не так. Всегда полезно, чтобы желтая рамка отображалась вокруг окон программ, запущенных в песочнице. Идем в меню восстановления. Когда вы закроете свою песочницу или браузер, как в другом случае, в сэндбоксе удаляет содержимое или задает вам вопрос, желаете ли вы удалить содержимое, которое вы могли скачать в эти папки. Но есть настройка и автоматического сценария под названием «Немедленное восстановление». И давайте я покажу вам, что оно из себя представляет. Это довольно полезная фича. И я собираюсь скачать файл для демонстрации. Выбираю файл SDelete, потому что мы будем использовать его позже. Скачиваем. Сохраняем. И вот, какое окно появляется. Это потому, что мы настроили немедленное восстановление. Вместо того, чтобы незамедлительно сохранить этот файл внутри песочницы, что она делает? Она спрашивает, вы желаете сохранить этот файл в песочнице, или хотите немедленно восстановить этот файл из песочницы и поместить его в реальную файловую систему. То есть, мы можем восстановить его при желании. Можем восстановить и проанализировать. Можем восстановить и запустить. Что я сделаю? Я закрою это окно. И это означает, что файл будет сохранен в песочнице, а не в реальной файловой системе. В меню «Вид», «Файлы и папки», Мы видим этот скачанный файл, sdelete.zip, в папке загрузки. Теперь, если мы посмотрим в папку загрузки, этого файла там нет. Вообще-то говоря, он там есть, но это версия файла, которую я скачал ранее. А версия, которую мы с вами скачали только что, ее там нет, потому что это был zip файл. В общем, defile sdelete отсутствует в папке загрузки. И теперь, если я запущу проводник Windows в в дефолтной песочнице, проводник сможет показать, что есть в этой песочнице. Идем в загрузки. Видим файл sDelete, который сохранился внутри дефолтной песочницы. И мы можем проверить желтую рамку. Закрываем. Возвращаюсь в реальную файловую систему. Видим, что когда мы не в песочнице, файла нет. Итак, давайте вернемся к нашим настройкам. Дефолтная. Настройки песочницы. Параметры восстановления. У нас выбрано немедленное восстановление, но вам не обязательно использовать его. Вы можете выбрать, что следует делать с файлами, которые попадают в песочницу. Далее. Меню удаления. Обычно это хорошая идея, автоматически удалять содержимое вашей песочницы, когда вы ее закрываете, или когда закрываете приложение, запущенное в песочнице. Я обычно использую эту настройку. И затем у вас есть выбор команды для удаления. Вы можете безопасно удалять или записывать поверх содержимого, находящегося в песочнице, рандомные данные или нули и единицы. И это хорошая возможность. Вы можете использовать S-Delete или Eraser, что хотите. Давайте я покажу вам, как это делается. Выбираем sDelete. Мы знаем, где этот файл у нас находится. Это файл, который я скачивал ранее. И что мы здесь видим? Была создана специальная команда, которая безопасно удалится содержимое песочницы, перезапишет его несколько раз, и количество подходов перезаписи — 3. Вы можете получить Eraser и SDelete при помощи чека, если хотите. В качестве примера SDelete установлен, а данная команда установит Eraser. Вернемся в Sandbox. Вы можете принуждать процессы или приложения к запуску из определенной папки. Это может быть весьма полезно при работе с такими вещами, как автозапуск. Только в зарегистрированной платной версии сэндбокси вы можете принуждать к запуску в песочнице конкретные программы. Это полезная возможность. Например, сюда было бы неплохо добавить ваш браузер, ваш почтовый клиент, чтобы они всегда запускались в песочнице, и вы не забывали запускать их при помощи сэндбокси. Это список программ, которые будут автоматически завершены в случае, если они исполняются в песочнице после того, как все остальные программы уже завершили работу. Это размер пространства, которым обладает песочница для хранения загруженных файлов. 48 мегабайт. Это не очень много. Я всегда увеличиваю это значение до примерно 4 гигабайт, чтобы у меня было достаточно места. Но у меня не всегда включена функция немедленного восстановления. Так что мне нужно место для скачивания файлов и принятия решения, что с ними делать. Ограничения здесь. Вы можете запретить программам доступ в интернет. Позволить или запретить им запускаться и выполняться. Можете понизить права, если работаете под администратором. Вам не следует работать под администратором, но все равно поставьте сюда галочку на тот случай, если это произошло. Ограничение доступа. Доступ к файлам. реестрам. IPC, Windows, COM. Вы можете определить параметры доступа песочницы к своей системе. Хотите ли вы дать полный доступ к любым программам? Доступ на чтение? Доступ на запись? Хотите ли вы заблокировать что-либо конкретное? В целом, вам стоит давать как можно меньше доступа. И далее, есть параметры для определения приложений, которые вы можете настроить. Здесь у нас Firefox. Данное исключение с плюсиком разрешает прямой доступ к фишинговым базам данных. Это может пригодиться для безопасности, и, возможно, вы хотите сохранять куки-файлы. То есть, если вас не устраивает, что песочница не имеет доступа к куки, вы можете предоставить этот доступ. Далее, параметры настройки для различных почтовых клиентов. В общем, так выглядит сэндбокси если вы используете Windows, нет никаких оснований не пользоваться сэндбокси или какой-либо другой альтернативной песочницей. Это предоставляет вам дополнительный слой защиты с применением этой технологии. Вот хороший документ, который я рекомендую прочитать. В нем описываются особенности использования сэндбокси с браузерами и почтовыми клиентами. Так что почитайте, изучите, если хотите настроить сэндбокси для работы с браузером или со своим почтовым клиентом. Я бы также хотел посоветовать форум в Найдете там множество информации. А если у вас появятся конкретные вопросы, это хороший, отзывчивый форум. В этом видео мы рассмотрим песочницы под Linux. Начнем с AppArmor. AppArmor — это аналог песочницы. Это фреймворк для обеспечения мандатного управления доступом в Linux. Что делает App AppArmor? Он ограничивает программы согласно набору правил, которые определяют, каким файлом или системным ресурсом может получить доступ определенное приложение. Этот инструмент доступен в ряде дистрибутивов, включая рекомендованные мной дистрибутивы Debian и Arch Linux. Я рекомендую использовать AppArmor. Вам определенно стоит изучить принципы его работы. AppArmor, SE Linux и JR Security — это фреймворки, расширяющие модель безопасности Linux. Мы обсудим их позже. Это дополнительные методы изоляции вашей среды Linux, ее усиления и защиты. И еще одна песочница под Linux — это Sandfox. Она запускает Firefox и другие приложения в песочнице, ограничивая их доступ к файловой системе. Работает под Debian, Arch и Ubuntu. Некоторые дистрибутивы Linux имеют команду для запуска песочницы. Вот эти команды. Вам нужно проверить, работают ли они в вашем дистрибутиве. Также существует FireJail. В описании говорится, что это SUID-утилита, снижающая риск компроментации системы путем ограничения среды выполнения недостоверных программ с использованием пространств имен Linux, namespaces и фильтрации системных вызовов. c BPF. Можете считать ее легковесной песочницей. Вот так она выглядит. В использовании она проще, чем, например, AppArmor. Скачать можно здесь. Я загружу ее при помощи WGET. Готово. Установлено. Это под Debian Jesse. FireGel очень легко использовать. И давайте запустим IceWizel. Нам нужно использовать имя приложения Firefox, потому что IceWizel — это модификация Firefox под Debian. Готово. IceWizel запущен в песочнице при помощи FireGel. Помимо этого, в FireGL есть так называемый приватный режим. Это способ спрятать все критичные вещи в домашней папке от программ, запущенных внутри песочницы. И это прекрасная фича. Готово. Данная команда выводит список всех запущенных песочниц. Полная инструкция о том, как использовать FireJail, находится по этой ссылке. Это документация к программе. Также здесь есть линк на тему изоляции Firefox. В общем, почитайте. Набор расширений безопасности TrustedBSD для операционной системы FreeBSD можно использовать для изоляции приложений. Это еще один фреймворк для мандатного управления доступом. Есть Mac-фреймворк. В общем, если вам нравится BSD, стоит взглянуть. Для клуба Песочница Sandbox — это изоляция приложений для macOS 10. Apple включили функцию песочницы, в оригинале имевшую кодовое название Seatbelt, начиная с версии macOS 10.5 X.5 Leopard в 2006 году. Это средство включает в себя команды Sandbox, SandboxD, SandboxInit и SandboxExec. Sandbox реализуется в качестве модуля политики для фреймворка мандатного управления доступом Trusted BSD, который я ранее рекомендовал для работы с BSD. Как мы знаем, Apple OS X — это модификация BSD, поэтому вы можете использовать этот фреймворк Trusted BSD на OS X. Вам нужно прописывать конфигурационный файл для каждого приложения, которое вы хотите использовать в песочнице. К сожалению, это не то решение, где достаточно навести курсор и кликнуть. Вам нужно читать документацию. Вам нужно понимать, что вы делаете. На экране справочная информация для Sandbox Exec. Это главный инструмент, который используется для работы песочницы в 10 Также есть гайд от Apple. Можете почитать о порядке использования песочницы. И сейчас я дам вам несколько наводок, с чего начать. Но вам абсолютно точно надо прочитать документацию, потому что для каждого конкретного приложения есть свои особенности. Я упомянул, что для каждого приложения должен быть конфигурационный файл, или файл с профилем, в котором прописывается, что разрешено делать конкретному приложению или процессу. Чтобы создать данный файл, вам необходимо обладать root-правами. Итак, давайте зайдем под суперпользователем. Теперь мы под рутом. И давайте я покажу вам пример конфиг-файла, который я создал для Firefox. Эти настройки основаны на информации, которую я нашел по двум ссылкам. Они представлены сверху. Почитайте и этот материал. Если мы спустимся ниже, вы сможете понять, какие настройки необходимо произвести. Выглядит сложно, но вы справитесь. Мы видим здесь настройки для Firefox. Это указания директорий, в которых процессу разрешается производить операции чтения и записи. Основой здесь является директива Allow File Write, то есть разрешить запись файлов, и последующие разрешения на чтение данных и метод данных файлов. Если спуститься ниже, видим схожие выражения. Это директории, в которых Firefox может выполнять операцию чтения. И файлы. Здесь мы импортируем дополнительные правила из файла bsd.sb, который по сути похож на данный файл, и который содержит набор специфических правил для bsd. И мы также можем запретить Firefox создавать какие-либо новые процессы. Данное выражение означает, не разрешено создавать какие-либо новые процессы. Только новые потоки. А здесь мы разрешаем Firefox доступ в сеть. То есть в целом вы можете ограничивать доступ в сеть к конкретным приложением. В общем, это дает вам представление о профилях, но если вы реально хотите пользоваться всем этим, то тогда вам нужно читать документацию и разбираться, как все это работает. Хотя, конечно, я советую вам сделать такие файлы для браузера и почтового клиента, и, конечно же, для всего, что взаимодействует с интернетом или недостоверными источниками. Итак, это был образец профиля. Собственно говоря, как нам запускать Firefox с использованием этого профиля? Нужно набрать команду, но предварительно выйти из подрута, в пользователя с разрешенными привилегиями, но не являющегося администратором. Здесь говорится, что песочница будет использовать данную конфигурацию. И затем я должен ввести имя и путь до приложения, которое я хочу запустить в песочнице с использованием этих правил. Вот эта команда для Firefox. А вот это копия Firefox, защищенная песочницей, с разрешениями и запретами, основанными на тех правилах и том конфигурационном файле. По этой ссылке вы сможете найти несколько профилей, которые могут вам пригодиться. Также есть примеры конфигураций от Apple, которые можно посмотреть здесь. Один из них FTP-прокси. В общем, эти файлы могут дать вам лучшее представление о том, как можно настраивать профили. Видим здесь пример. Эта директива разрешает входящий трафик на UDP порт 123 и больше ничего не разрешает. В общем, это даст вам представление. Вы также можете получать ошибки, результаты трассировки, указывающие вам на проблемы запущенных в песочнице файлов. Это может помочь вам с принятием решений. По этой ссылке есть профиль для Firefox, который может оказаться полезным, если вы собираетесь пользоваться Firefox. Это скрипт Buckle Up. Инструмент, помогающий вам создавать профили. Инструкция для быстрого старта по работе с песочницей ВОЗ-10 может пригодиться. А это доклад исследователя в сфере безопасности на тему песочницы Apple. Стоит прочитать, если вы реально нацелены углубиться в эту тему. Помимо встроенной песочницы, под Mac есть не так уж много всего. Есть программа SuperDuper. В ней есть ряд ограниченных функций песочницы, так что я подумал, что стоит ее упомянуть. Вот и все о песочницах на Mac.